Прокурорская проверка. Сегодня у нас какое число-то? 13 по наверное, да? Воскресенье. Так. Ноября. Ну-ка, пойду проверю. Я знаю, я ложусь спать, там все курят. В загашнике в этом. без Беспаливо. Пойду проверю-ка. Что они там натворили? Так, свет включаем. Так. Два бычка валяются. Тут вообще чистота. Ну что, ребята, кто-то написал, с водуна, наверное, был, и баночка. Культурная такая баночка, полочку сделали. Но я в шоке. Звезда в шоке. Одна бумажка только какая-то валяется. По сравнению с тем, что было, целыми выметала. Я раньше целыми выметал. Тут кошку прикормили уже, но это ничего. Тут вот кто-то лимончиком закусывал. Сейчас мы это выбросим. Какая-то бумажечка. Рубль лежит. А так-то чистота ведь. Посмотрите, сами смотрите. О, как приятно. Чистота. Красота. Ладно. Как говорится, дело идет. Сейчас я пойду достану топорик. У меня в секретном месте топорик находится. И пойду обстукаю ступеньки. От натоптышей снеговых, потому что плохо ходить. Так. здесь тоже вообще ничего нету. Смотрите, нету, нету мусора. Ну, это кошачьи, как говорится, кормушки опустошенные. Здесь урна, все путем. Опа! Так, на улицу выходим. Здравствуйте! Так, всем Итак, всем доброго воскресного дня! хорошего настроения. Пойду, ну-ка, я на мусорку еще пройдусь. Так, опа, на, на мусорке ты что там? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Наполнили, что ли, бачки? Вчера вроде нормально еще было. Сейчас посмотрим. Вот там вот хорошая горка, такая кататься бы. Но вот эта трава, которую у меня сил не хватило летом убрать, чтобы было голая. Вот ладно, Галина Сергеевна, наша Ушакова там повырывала травудок. А вот на горке там так вот и плохо кататься. Можно сейчас, конечно, повырывать. Так, значит, что тут творится? ох ох о. Завтра надо вызывать. А сегодня надо прибирать. Значит, я сейчас беру мешки и прибираю. Прибираю. Так дело не пойдет. Неужели столько мешков скинули собаки? А? Или это люди подходят? Ну, вот тут кошки лазили. Ну, кошки же они не скинутся отсюда, сверху. Неужели нельзя вот это бросить в мешок, в ящик туда? Вот это вот все. Завязанное, да. А что, трудно что ли бросить? Вот надо под это что ли бросить? Не доходя? И даже вот сюда надо бросить? Я что, не понимаю людей? Не догоняю я. вот Ну, тут понятно, тут собака порвала. Что-то вкусненькое было. Даже собака может сбросить сверху. Но не столько же мешков собаки Вот это выкинуто из окна. Буквально на днях. Буквально вчера-позавчера. И вот я смотрю по этажам. Первый. Тут решетка нет, не выкинута. Второй. Назвать не буду. На третьем я знаю, кто живет рядом с... С этой, с ССС, с Катаевой Женечкой. А на четвертом кто? Не будем показывать пальцами. Но все знают, кто живет на четвертом этаже в этом окне. Или рядом живущие. Потому что вот они вот тут вот. Или надо было высунуться с соседнего окна и кинуть под углом 45 градусов. Короче, хорошие ребята, из окошка-то кидать. Здесь у нас нету наемных дворников и уборщиков нет наемных. Здесь убирает дядя Игорь из девятой квартиры и тетя Люба из девятнадцатой. Больше я ни одного убирающего ни разу в жизни не видела. Который бы под окнами, ну кроме субботника, понятное дело. Так, тут мы вчера немножко обстукали эти топориком. Пойду на тех... Начинается с рассвета. Здравствуй! Здравствуй необъятная страна! Здесь живет, живет одна планета. Это моя страна. Откуда он а? Откуда он только копится? Я ничего не понимаю. Да, <с <с <с <я> <с понимаю> Откуда? Я, ну с Богом за нас грешных помолитесь. Мы сегодня к одиннадцати идем. Ага. У нас открытый урок в воскресной школе. Это целина не знаю, как вы думаете, ребята. Но вот, ведь не я за это деньги-то не получаю. Мне просто, ребята, задержала обидно. Понимаете? Просто задержала обидно. Я не хочу жить возле этой помойки. Я хочу помойку убрать. Вот кто-нибудь выйдите хоть раз. Помогите, да уберите. Так вот. Просто так. Ради бога. Понимаете? Кидайте, когда вот это вот все... И вот тут место, вот до хренища, вот В баке вот, вот. вот еще его Вот еще только же войдет Там пуст, полупустой бак-то А за каждый табак 200 рублей отдавать надо Кровные Понимаете? А то деньги сдавать мы не хотим На освещение На, на всякого 30 рублей жалко нам Сдавать-то Понимаете? А вывозить-то как? Они-то ведь даром не вывозят вот так вот, вот можно еще поторкать если его же там полба пустой вот не знаю не знаю детские пакеты всегда о, незавязанный пакет один день только вчера утром было прибрано я видела шла а сейчас что а сейчас уже все уже все рядом накидали, даже за бак За баки туда Ладно баки были полные, баки-то полупустые стоят Нет, надо рядом бросать Для чего? Все тут ходит вас, прибирает? За вас Кроме тети Любы, никто не прибирает Вот этой вот чокнутой тетке В 19 классе Я первой тетке сейчас, с пуском лидом ругаться буду Фу. безобразие Это не надо говорить, что собаки скидали вот незавязанный совершенно, совершенно незавязанный пакет. Лежит рядом бак. Это, это даже, знаете, ребята, даже воры, они никогда не будут гадить и воровать там, где живут. Понимаете? Они будут где-то на стороне это делать. А в своем месте, родном, никогда этого не сделают. А у нас можно в своем месте гадить. Просто гадить. Не знаю кто смотрит Передайте по цепочке Потому что Тут никто Вот эти мусорщики привозят которые Которым я хочу По 20, по 200 рублей за бак Они Сами тут не подбирают Это заказчик подбирал А эти нет Так заказчик у нас по за бак брал По 350 рублей А эти 200 рублей берут за бак Но они лопату в руки не возьмут вот. При этом. Только сама я лопату беру. И вот так ручками. Каждую хрень, хреньку вот эту подбираю. Обижайтесь, не обижайтесь. Но оно вот таким образом все происходит. Вот таким вот оно происходит образом. Конечно, это большая честь убирать за кем-то. Во славу Божию, это да. Вот еще не каждому Господь доверит возле мусорки рыться и прибираться. Если надо выслужиться, Богом, чтобы... А она. Так, лишняя уже заболтая любовь, вовна. Тормози. Разболталась она. Разошлась под холодный самого. Вот. Сейчас приберусь еще с той стороны маленькой. Ой! Вот не завязан совершенно незавязанный пакет. И не разорванный, просто развязанный. Просто развитываем и, и все. Надо... Вот там внутри столько пустоты, даже он легкий бак-то. Неровно накидают, и там пустота. И вместо двух баков придется завтра за три бака платить. Это 400 рублей, придется платить 600. Вот. Хочешь, не хочешь, не понимаю. Знание-то коммунистическое уже, если кто не знает. Дом-то встал на путь образцового уже коммунистического быта. Ребята, если кто не знает. И твердо уже стоит. Понимаете? Кто не с нами, тот не коммунист. Вот так вот. Оно выступалась, Короче. Еще вот здесь вот прибил. Вот это где. А сюда-то зачем складывать? Я вообще не врубаюсь. Я в шоке, ребята. Звезда в шоке. Понятно? Вот так вот. Хоть дурочка, хоть не дурочка, мне пофигу. Мне главное, чтобы возле мусорки было чисто, потому что мне стыдно, за обидно, что мы живем в таком, извините меня, фекалии. Вот смотрите, короче, ребята. Вот эти баки, они еще сверху можно наложить высотой сантиметров на 70. И четыре мешка стоят полупустых. Пожалуйста, за сегодняшний день складывайте туда, в мешки. И сверху. Но не вокруг мусорки. Потому что завтра я вызову мусорщика, чтобы за два бака заплатить, а не за три. У них тоже есть выгода. Они позвонят, когда уже один бак закинули, не знаю, что ли два, то ли три. Они бака загрузили туда наверх. Так что давайте по-хозяйски к этому относиться. По-хозяйски. Это наш дом, и мы здесь хозяева в нем. Понятно?